Здравствуйте, с вами Дмитрий Иванов. Сегодня я обращаюсь к владельцам квартир, продавцам. Уважаемые владельцы квартир, хочу обратить ваше внимание на одну очень серьезную ошибку. Как она выглядит? Когда вы обращаетесь за помощью к риэлтору или продаете квартиру сами, наступает время просмотра. И вот к вам пришел человек, который хочет посмотреть вашу квартиру и потенциально ваш покупатель. Что происходит дальше? А дальше происходит очень интересный момент. Почему-то большинство владельцев квартир считает, что если они сейчас не расскажут о какой-нибудь чихе в вашей квартире, то все, вашу квартиру не купят. Знаете, в большинстве случаев в вашу квартиру приходят люди, которые смотрели уже несколько раз перед этим другие квартиры. Они в большинстве случаев знают, что они хотят посмотреть. Они почитали интернет, посоветовались, и имеют представление о том, что они хотят. Кроме того, прежде чем к вам прийти, они посмотрели информацию в интернете, где выложены фотографии, видно, как все выглядит. И они уже пришли. И тут владелец квартир начинает ходить за покупателями и сообщать о каждом чихе и что люстра у нас ставит и что линолем у него такой-то и вот и все все все все все вы знаете очень жаль что вы не можете посмотреть на себя со стороны если бы вас сняли бы на видео вы посмотрели как вы выглядите в этот момент я думаю что вы были бы в шоке это напоминает, как когда заходите в магазин, и такой начинающий продавец вам подходит и говорит «могу помочь», и от него все шарахаются. Вот та же самая ситуация. Но не надо ходить и доказывать, и рассказывать, особенно если вы работаете с риэлтором. Если риэлтор молчит и ничего не говорит, это не значит, что надо быстрее бежать и... Со скоростью пулемета выпаливать новые слова Но поймите, ваши покупатели знают все, что нужно Опытный риотор он не будет ходить и делать миллион слов Он расскажет спокойно, какие-то моменты заострит Где-то промолчит Потому что нельзя сказать, своими словами большим количеством отвлекать людей от покупки квартиры Вы только этим сбиваете их с покупки Поверьте мне когда надо, люди какой-то вопрос уточняют, они вас уточнят. Иногда покупателю, чтобы выбрать квартиру, нужно вообще походить в какой-то момент по тишине и почувствовать, нравится она или нет. И вот в этот момент, когда человек хочет почувствовать, нравится ему тут или нет, вы приходите, начинаете ему говорить и говорить и говорить. Вместо того, чтобы человек остановиться на вашей квартире, у него появляется дикое раздражение, и он уходит. Хотя он мог бы купить вашу квартиру. Поэтому... Уважаемые владельцы квартир, мой вам совет. Если вы сами не умеете профессионально продавать, и вы наняли риэлтора, я думаю, что вы наняли не просто риэлтора, а наняли профессионала, который умеет продажа, заниматься, вы тщательно подошли к этому вопросу. Так вот, дайте работать риэлтору, дайте ему сказать, дайте ему заострить внимание на нужных местах. Он сделает свою работу очень хорошо. И поверьте мне, это будет очень хорошо, чем вы, когда выпаливаете миллион слов и думаете, что это кому-то нужно. Когда вы пойдете сами покупать квартиру дальше и столкнетесь с точно такой ситуацией, у вас это вызовет дикое раздражение, и вы будете думать, что же он мне все говорит, я и так прекрасно все вижу. Я надеюсь, вам этот совет был очень полезен, и надеюсь, это поможет вам продать вашу квартиру. Еще раз с вами был Дмитрий Иванов. Буду благодарен, если поставите лайк. И зададите вопрос под этим видео, если у вас появились они. Всего хорошего, до свидания.